Слово предоставляется Бойко Татьяне Викторовне, председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инновационной политике. Государственная поддержка инновационного, инновационных предприятий Псковской области. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые друзья, гости. А, ввиду того, что что тематика моего выступления заявлена как «Государственная поддержка инновационного предприятия». Я хотела бы попросить вашего разрешения немножко ее подкорректировать и рассказать о опыте Псковской области в части государственной поддержки. Мероприятие связанных с энергоэффективностью и подключением к, объектам, к энергообъектам. Если вы не возражаете, то я вот немножко озвучу опыт государственной поддержки. Хорошо, коллеги? Да. Угу. С 2009 года администрация Псковской области особое внимание уделяется мероприятиям, связанным с энергоэффективностью. Ввиду специфики нашего бюджета, мы донационный субъект, мы ежегодно заявляемся в Министерство экономического развития за софинансирование. И вот в 2010 году нами были выданы первые субсидии субъекта малого и среднего бизнеса на мероприятия, связанные с энергоаудитом. И мероприятиями по энергоэффективности. Вот скажу вам честно, сейчас на дворе 2014 год, да, и сказать, что данное мероприятие в области востребовано, то есть промышленные предприятия средние и малые, что они активно проводят энергетические обследования. Я вот не могу такого сказать. Да? И вот на протяжении многих лет мы заявлялись, получали деньги федерального бюджета, но последние два года наблюдается некая стагнация в э, востребованности данных мер поддержки. Мы собирали неоднократно субъектов предпринимательской деятельности и пытались понять, в чем же проблема. Мы компенсируем 50% затрат, связанных с энергоаудитом, 50% затрат, связанных непосредственно с мероприятиями в связи с теми обследованиями, которые сделаны. Но субъекты предпринимательской деятельности говорят о том, что в основном их не устраивает качество энерго аудиторских обследований, ну и, конечно, цена вопроса. То есть для них это дорого. Сколько? Ну вот, э, ввиду того, что на территории Пскотской области всего две организации, которые могут э, предоставить, приходится обращаться в организации, которые располагаются на территории Санкт-Петербурга. И от 500 до миллиона рублей цена. И для субъекта предпринимательской деятельности, который располагается на территории Псковской области, все-таки выложить миллион рублей за, это, за обследование, все-таки это существенные деньги. Хотя мы готовы компенсировать 50%, но проблематика существует. И с этого года администрация Псковской области принято решение выйти все-таки на новый уровень и стимулировать наши крупные промышленные предприятия к проведению мероприятий, связанных с энергоэффективностью и энергоаудитом. В настоящее время нашим комитетом разработана ведомственная программа по стимулированию конкурентоспособности промышленных предприятий. Мы планируем, что со следующего года будет выделено финансирование и наши крупные промышленные предприятия станут реализовывать данные мероприятия. Тем более, насколько мне известно, у нас опыт положительный есть. Это не секрет, это вот, э, Псковский хлеб, комбинат, довольно крупная организация, где работает э, более тысячи человек, и э, заводы АТС и АДС. Вот. И мы думаем, что все-таки, если государством будет оказываться поддержка именно финансовая в этой части, то эти мероприятия станут намного востребованнее у субъектов предпринимательской деятельности. И все-таки, наверное, я м, хочется обратиться к коллегам, чтобы, может быть, кто-то сможет э, нам помочь в части реализации данных мероприятий, поделиться своим опытом, как стимулировать э, субъект, хозяйствующие субъекты к проведению данных нужных им же самим мероприятий. К сожалению, вот такая существует сейчас какая-то стена, которую вот не знаю, но пока не преодолелись. По крайней мере, на своем уровне. Ну, наверное, вкратце все, уважаемые коллеги. Если кто-то чем-то готов поделиться или что-то, задать какие-то вопросы, готовы ответить. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Ну, вы знаете, наверное, что в Петербурге есть аналогичный комитет, который недавно разделился на три комитета, но промышленной политикой занимается. Скажите, пожалуйста, как у вас происходит отбор Организации на предоставление субсидий на основании тендера и какие критерии, если это можно сказать? Да, конечно. У нас производятся конкурсные процедуры. Субъекты предпринимательской деятельности в определенные сроки сдают заявки. Конкурсная комиссия рассматривает, соответствует ли заявка критериям отбора или нет. Критерии там очень выполнимы. Очень доступны. Единственное, кому поддержка в настоящее время не оказывается, это предприятиям торговли. Все остальные предприятия обрабатывающего сектора, сектора услуг, все к нам подходят. У нас очереди не стоит. У нас есть конкурсные процедуры, но у меня каждый год есть остатки денежных средств. Вот. Это беда. Татьяна вот я сейчас в Псковском, в Псковском районе, в деревне Сиплицы, делаю проект модернизации котелей. Знаю. Значит, у них идет э, достаточно высокое, э, будем так говорить, энергосбережение, поскольку современное оборудование там стояло и КПД было 52%, mm -hmm. сейчас поставим имборовые котлы современные с КПД 96%. Mm -hmm. То есть, если я правильно вас понимаю, я могу порекомендовать руководству Сибирского комбината обратиться к вам mm -hmm. с официированием. Mm -hmm. Они в курсе, они уже звонили, они в следующем они году называли. придут. Потому что, я как понимаю, мероприятие вы планируете завершить до конца этого года. Да, да, да, да. Но, к сожалению, бюджетный процесс, вы знаете, заканчивается 31 декабря, на следующий год. Хорошо. Они у нас, по крайней мере, они интересовались данным вопросом и готовы к нам прийти. Хорошо. А вы, наверное, поможете им подготовить, весь пакет документов необходимых. Ну, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, если у кого-то есть да. еще вопросы, мы готовы ответить. Да, Спасибо да. огромное все, за все внимание все. и прошу вас обращать. У, у меня такой вопрос. Да. Извините, пожалуйста. Субъектом предоставления субсидий про или другому. Вы договорные отношения с ними заключаете на предоставление субсидий или нет? Если Соглашение. заключаете, то в какой период? До того, как они будут это производить или когда уже они выполнили какие-то... По факту произведенных затрат. Как? По факту произведенных затрат. То есть сначала субъект деятельности выполняет все необходимые мероприятия, производит все необходимые затраты, а мы компенсируем произведенные им затраты, как на обследование, так и на мероприятия. Связанные. А вы не рассматривали вопрос предварительного заключения договора? Очень сложно. Этот вопрос очень сложный. Нет, сложно все сложно. И мы говорим про эффективность. Вы говорили про эффективность тех процесса. Мы готовы данный вопрос рассмотреть. А просто, но... просто вот у нас на предыдущей конференции выступали у -у -у. финские компании правительства Финляндии. <coughs> у них с первым предприятиями, с хозяйствующими субъектами заключаются договорные отношения до этого. И они говорят, вот мы выполним это, и тогда уже это предусматривается в бюджете. Uh -huh. Мы полпредварительного заявок, конечно а, лишь Есть смысл над этим подумать, понимаете. Петербург, Петербург, в Петербурге тоже по факту. И я как эксперт этого вопроса при Комитете по промышленной политике и инновациям могу сказать, что хромает этот вопрос. Хромает, тоже хромает. Каждый год в конце года мы собираем руководителей промышленных предприятий, субъектов предпринимательской деятельности, спрашиваем, что бы они хотели видеть в бюджете следующего года, какие мероприятия и что они планируют сами реализовывать. Вот у меня есть, к примеру, один завод, не буду называть какой, вот он мне обещает уже три года, что он ко мне придет. И три года я так себе... В голове планирую на него определенные денежные средства. Вот он ко мне идет три года. И я его жду, жду, жду, жду. Понимаете, заложив э, предварительно какие-то средства, я должна понимать, что они ко мне придут. Область дотационная. Деньги у меня федерального бюджета. Деньги не трачу, деньги возвращаются в федеральный бюджет. Зачем я тогда заявляюсь, эти деньги у себя целый год держу? Я должна понимать... Хотя бы приблизительно, что ко мне, допустим, в следующем году придут там 10 предприятий. Вы пользуетесь средствами только федерального бюджета или сообществом? Один к или четырех. Или бюджета регионального? Один к четырех. Один? Что? Один рубль региональный, четыре федерального. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. у Я один вопрос. Такого, Такого. вопроса. Вот вы вообще просчитывали, вы то, что вы занимались исследованием э, на уровне Колокольцева, через АБ просчитывали. Простите, аудиторские фирмы, после чего было принято предложение сократить, чтобы устранить аудиторские фирмы, стоимость миллиона на следы. не высотали, среднее предприятие потратит 500 тысяч на электроэнергию, а мы аудиторские фирмы заплатим миллион. Матерь, всегда ли это эффективно? Вы проверяли, авторские фирмы, мягко говоря, приписывают себе. И по путным вам в Питере много будет, студенты в виде дипломного проекта идут вообще не бесплатно. И много... Они должны ходить в срок, студент должен быть аккредитован. Спасибо огромное за предложение, учтем в своей работе. Спасибо.